Итак, добрый вечер, я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, коуч. Сегодня с вами я буду говорить о том, почему умные, образованные специалисты боятся делать и помогать людям. Сегодня мы поговорим о том, почему вы, грамотные, умные люди, прошли тонны курсов, дипломов, сертификатов, и многие из вас бояться, делать и помогать людям. Я уже более 20 лет работаю в теме психологии, психотерапии, как тренер личности развития. Веду людей до результата, через новые навыки. Сама обучаюсь много, вкладываю в себя много. Потому что прекрасно понимаю, что время сегодняшнее таково, что если ты не будешь вкладывать свои мозги и не будешь применять на практике, то Тебя жизнь просто выбросит. Как человек, которому уже довольно приличное количество лет я прожила на этом свете, вышла из таких же страхов, из Советского Союза, где нас критиковали, где нас особо никто не хвалил. Прекрасно понимают, что многие из вас комплексуют, а что скажут, а что подумают. А как это выходить в эфиры? А как это делать какие-то публикации? А как вообще продавать? Сегодня девушка, которая ей 38 лет, она уже несколько лет обучается, у нее диплома уже негде вешать. Она находится в таком допроснике, в таком каком-то страхе. Она говорит, я давно уже могу помогать сама, но мне страшно. Мне кажется, что у людей нет денег. Мне кажется, что кто мне заплатит за то, что а я вот там что-то им буду рассказывать. И я прекрасно понимаю, что эту девушку нужно саму лечить. Лечить от комплекса самозванца. Лечить от комплекса неполноценности. Менять убеждения. Потому что, смотрите, те люди, которые много знают, много образования имеют, врачи, преподаватели, коучи, психологи, они имеют по несколько образований. У них есть кандидатские степени. Сама это через себя пропустила, зная, о чем я говорю. Так вот, видите, какая штука. Мы говорим, вот там внутренний конфликт, прокрастинация. С одной стороны так. А с другой стороны, чем больше мы знаем, тем больше у нас каша в голове. Мы на самом деле не знаем, какую стратегию лучше применить. Потому что из опыта жизни те люди, которые сегодня достигли суперских результатов, на которых мы равняемся, это миллионеры, люди, которых мы книжки читаем, люди, которых мы учимся на них. И я скажу, что эти люди побросали университеты и начали делать и достигли высот, и на них мы сегодня равняемся. Это Илон Маск, это э, э, наш королев это многие другие известные люди, которые мы, которых мы знаем, и мы сейчас у них учимся. Вот смотрите, на самом деле тот, кто загружает свои мозги, он на самом деле умный, умничает, они пишут красивые слова, они светят своими какими-то умными э, комментариями они выпендриваются какими-то фразами вплоть до того что они там ну короче как можно больше выпендриваются и я их очень хорошо понимаю сама это прошла когда-то когда я обучалась ходила по тренингам э, Приходит, приходишь там и что-то рассказывает, а ты же это все знаешь. Кто-то что-то рассказывает, а ты все это знаешь. И толку с того? Ну, знала я об этом. а Результатов-то не было. Поэтому людям хочется показать свои знания. Они ком, где-то комментируют, они там где-то свои пять слов, пять копеек вставляют. Но у них на самом деле есть страх. Страх действовать. Страх заявить о себе. И они снова идут на новые курсы, они транслируют своими дипломами, они кичатся своими какими-то знаниями, а поезд жизни уходит. А сегодня особенно важно тем, кто обладает какими-то знаниями, опытом и навыками, особенно важно давать это людям, помогать им, потому что время сегодня очень непростое. Чем больше развитие технологий, тем больше, там, не знаю, Бог, вселенная нам дают вот возможности для радости жизни, тем больше, наряду с этим, нам дается и испытание. Соответственно, на людские головы выливается. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Поэтому на людские головы выливается количество знаний, которые не в состоянии люди принять. А мозг так устроен, что он не может столько взять. Именно поэтому я Подготовила для вас мастер-класс, который скоро проведу. Следите за рассылкой, за материалами. А сегодня я хочу сказать следующее. кратко. Если вы специалист в своей области, если вы психолог, коуч, врач, преподаватель, человек, который может реально помогать другим людям, может, вы косметолог, может, быть там, я не знаю, любой специалист, который людям дает радость, помощь, то вам важно, найти свое место в интернет. Потому что сегодня, как вы знаете, люди ушли, уходят уже. Люди уходят куда? В интернет. Потому что нас закрывают. Хотим мы этого или не хотим, но нас закрывают. Потихоньку нас закрывают. И мы это видим. Страны закрылись. Насколько закрылись, мы не знаем. Коронавирус и так далее. Но, что бы там не говорили, нам нужно адаптироваться, правда? Поэтому те люди, которые хотят выйти на достойный уровень жизни, ищут новые методы, ищут новые способы. И они постоянно обучаются, они учатся, учатся, учатся, учатся и стоят на месте. Эти такие люди достойны большего, потому что они вкладывают в себя время, деньги, правда? Куча тренингов всевозможных, обучающих программ. Вот сейчас вы меня опять слушаете, да? Ведь бездельники, они не смотрят таких, таких психологов, тренеров личностного развития. У них есть чем заниматься. Так вот, в любом направлении деятельности, если вы хотите достичь суперского результата, вам нужно, чтобы вы, у вас было состояние такого сфокусированного полета внутри. Когда ты счастлив и удовлетворен. И для того, чтобы вот этого состояния потока достичь, вам важно задавать себе такие вопросы. Для начала, для вас сейчас вы получите необычный материал. Приготовьтесь, послушайте потом записи. Но я вам сейчас дам, по сути, тренинг, который поможет вам выйти на следующий уровень жизни и разгрести, по сути, свои ну, какие-то тараканы. Так вот, смотрите. <свы> вот это состояние счастья, это, по сути, побочное действие, эффект правильно организованной жизни. Что-то такое. Если в вашей голове нет того, что вы думаете, и не написано это на бумаге, то вы никогда этого не достигнете. Если вы думаете о чем-то, мечтаете о чем-то, и у вас это не записано на бумаге, вы этого никогда не достигнете. Вы меня слышите? Услышьте, пожалуйста. Почему? Потому что мозг так устроен, что в нем очень много мыслей, хаос. Как, знаете, как в той комнате, где бардак, и вы там хотите начать навести порядок, наводить порядок, но у вас нет желания, потому что там такой бардак, там, там, там столько всего. Поэтому сейчас я вам, я вам сейчас дам такую практику, которую даю обычно своим на тренингах, на платных тренингах и коуч-программах. И коуч Готовы? Если в жизни бардак, то жизнь ваша никогда не будет счастливой. Точка. Запомните, если в жизни бардак, жизнь ваша никогда не будет счастлива. То есть все разбросано, как в этой комнате, где, где просто разбросано все. Когда вы не контролируете своей жизнью, в вашей жизни приходят чаще всего нежданчики, случайности, не случайные, непредвиденные обстоятельства, неуправляемость процессами жизни. А это тревоги. А это страхи. И вы... По сути, сколько бы ни ходили по тренингам, сколько бы ни слушали, не медитировали, не сидели в каких-то позах лотоса, вы на этот момент отошли от всяких своих проблем, тревог, но возвращаетесь к обычной своей бардачной жизни. Соответственно, если вы что-то мечтаете о чем-то, и у вас это не записано на бумаге, вы живете с тем, что вас тянет в прошлое, в прошлое у вас как ту, щепу, как ту щепку, которая ветром подняла и понесло. Поэтому счастье – это степень управления вашей личной жизнью. Итак, поехали. Самое главное, вам нужно понимать, для чего вы живете. Зачем? У каждого человека есть это «зачем». Если нет этого «зачем», то мы живем как вот те щепки, нас носит ветром, нами управляют, как теми баранами. И мы, например, вот сейчас идет вот эта корона пандемии, Ведь болезнь это была давным-давно была, 60-х годов. Нас просто ее не выявляли. А если люди умирали, это называли атипичной пневмонией. Зато сейчас невежественные люди перекидывают информацию, друг друга гоняют по этим информациям. И еще больше сами не живут, и другим не дают. Вместо того, чтобы выйти в Google и найти, например, там, вся правда о коронавирусе. Найти там вирусологов, эпидемиологов. Найти грамотных людей, профессоров, которые напишут вам и расскажут вам, что на самом деле происходит. Нет, люди этого не делают. У них что, вызывает тревогу, у них вызывает страх. И они, по сути, не живут в нормальной жизни. Потому что этот мусор в голову нашу тоннами вкладывается. Тоннами. Поэтому какое ваше окружение, какую информацию вы получаете, так вы и живете. Поэтому задавайте себе вопрос, а зачем мне эта информация? Она как относится к реализации моей цели? Понятное дело, что у вас есть своя цель. Если у вас своей цели нет, вы живете и реализуете цели других людей. И я не хочу вас обманывать, и чтобы вы сами себя обманывали. Вы говорите, я живу там своей жизнью. Если вы своей жизнью недовольны, значит, вы выполняете не свою цель. Понимаете? Потому что в нашей голове есть «надо» и «хочу». И вот это «надо» и «хочу» – ваша задача – расписать это на бумаге. Что для этого нужно сделать? Вам нужно выписать чего вы хотите. То есть все желания, которые у вас приходят в голову, мысли, тревоги, переживания, вам нужно все выложить на бумагу. Потому что нами управляет то, чего мы не осознаем. Если вы сейчас, сидите сейчас, меня слушаете, просто слушаете, вот вам интересная информация, вы пойдете дальше. И я думаю, вряд ли вы напишите и сделаете то, что я говорю. Почему? Потому что. Поэтому если вам сейчас у вас сейчас не все так, как вам хочется. Ваш, ваши финансы поют романсы, Ваши отношения вас не радуют. Ваше я, эго ваше в социальном мире не удовлетворено. Значит, вы не живете своей жизнью. Вы живете неправильную жизнь. Понимаете? Если она несчастливая, то она неправильная. Поэтому жизнь нам постоянно задает вопросы. И, и мы стоим часто перед этим выборами как перед пропастью. Так вот, для того, чтобы нас не стучало вот фейсом the table постоянно, наша задача самим себе задать вопросы. И поэтому важно, чтобы вы взяли листочки бумаги, маленькие, короткие, вот эти вот клейки, да, которые можно поприклеивать, порвать любые листы, которые у вас уже есть, разрезать их на кусочки. И каждое, внимание, Каждая отдельная мысль на отдельный листочек. Каждая отдельная мысль на отдельный листочек. Желательно эти листочки приклеивать к чему-то. Поэтому лучше взять вот эти липкие листочки. Знаете, такие маленькие есть. Когда вы напишите все эти желания, мысли, тревоги, переживания, весь этот хлам, который есть в голове, который вы выгрузите, практика так называется выгруз мусора из головы вы вряд ли где эту практику услышите. Потому что люди живут в этом мусоре, и они не понимают, что там, где фокус внимания, там энергия. Поэтому вы свою энергию распыляете, расфокусировываясь на разные мысли. Следовательно, когда вы сделаете такую практику, вы поймете, как радостно станет вам легче и спокойнее. Потому что когда вы выгрузите это все, вы заметите, что вы освободитесь, вы станете лучше спать, вы станете, вам станет легче, вы как будто вы мешок сгрузите. Так что это для вас. И эта практика стоит денег, и эта практика стоит того, что вы сделали, потому что дают результаты. Теперь следующая практика. Важно взять... Лист бумаги или листки бумаги. Как вам удобно. Разберетесь сами, вы не маленькие. И написать, что я люблю делать. И пишите все подряд. Семечки люблю плюхать, на кровати валяться. В общем, все подряд пишите. Все, что приходит в голову. Вот просто пишите, пишите, тоже выгружаете это. Выписали этот листик. Просто поиграйтесь, выделите себе внимание. Потом из этого списка выберите действительно... То, за что платят деньги. Из того, что вы любите делать. Внимание. За что люди платят сегодня деньги? Ну, вы умные люди и прекрасно понимаете, что за что люди сегодня, из того, что вы любите делать, могут платить деньги. Дальше следующий вопрос. А что людям надо? Потому что очень часто мы любим делать что-то, но это не значит, что людям это надо. Поэтому людям, за что люди платят деньги, и что людям надо, чем вы можете быть полезным, исходя из того, что вы любите делать. Когда вы это все понаписываете, в вашей голове структурируется, у вас очень много откроется. Вы напишите, чем я могу быть полезна, из того, что я люблю делать, за что мне люди платят, и когда вы это все напишите, вы э, вам даже психолог никакой не надо будет, но это надо сделать. И когда вы напишите себе, что вам нравится делать, что людям надо, за что они платят деньги, вы сможете включить это в свое состояние радости. И почувствовать эту силу дополнительную. Но если вам из-за того, что вы делаете, вам нравится, вам недостаточно денег, значит подумайте, что вы можете делать еще. Между «люблю» и «умею» — это страсть, хобби. Между «умею делать» и «за что мне платят» — это работа. Между выражениями «люблю», «умею», «платят». И полезно людям, вот все это соединяется, это уже призвание. Но если вот вы и почувствовали, что э, вам мало платят, вы хотите больше, вы подумайте, а что вы можете сделать еще? Как вы можете организовать другие какие-то, может, свои хобби, что вам нравится? Ну, может быть, вы что-то делаете, вам нравится, вам, вам это хобби, вы, это ваша страсть, и людям это нравится, и платят вам, но мало. Значит, может быть, нужно масштабировать это дело. А здесь нужно получиться на... уже где-то поучиться для того, чтобы масштабировать. А может быть, что-то еще такое есть, что вам нравится. Без надо думать, и пойдет ответ, когда вы будете писать. Потому что когда есть, у вас такое удовлетворение тем, что вы делаете, но есть ощущение бесполезности. Допустим, вам нравится там что-то делать, вы получаете кайф, но вы ощущаете... Бесполезность людям уже не проходит. Если вы э, что-то даете людям полезное, и вам за это не платят, и вам это основной источник дохода, значит, тут тоже надо находить вот, это вот центр этот центр. Если вам комфортно, у вас есть деньги, у вас есть э, деньги, у вас есть работа, но как-то пусто нет наполненности, значит, тоже не проходит. Поэтому, возможно, у вас есть азарт, вот такой вот прям, прям азарт в этом деле, есть довольство собой, но неуверенность, какая-то профанация, и это тоже не будет работать. Поэтому, другими словами, делай то, что тебя зажигает, что ты умеешь, за что тебе платят, и что делать нужно людям? Что людям полезно, за что они вам готовы платить, что им, что им нужно? Часть своих материалов давайте бесплатно, потому что это вклад в мир, благотворительность. Потому что если вы живете счастливо сами, даете пользу людям и влияете на окружающий мир, вы уже выполняете миссию и предназначение. Просто, казалось бы, да? Так вот, если у вас нет вот этих соединяющих факторов, то многие вещи у вас и не получаются. Поэтому счастье – это лучший измеритель успеха. Если люди счастливы, но неуспешны, такого не бывает. Счастливый он по умолчанию успешный, потому что в нем есть состояние радости, потока и так далее. Поэтому если... Вы делаете какое-то полезное дело для людей. Вы коуч, психолог. Вы человек, который может обучать других. Уже вы умеете обучать других. Вы уже можете курсы создать. Вы специалист, который получает достаточно. Но вы хотите масштабироваться. Или вы только собираетесь. Вам нужно научиться продвигать себя и давать себя в интернет. И желательно чтобы ваша жизнь имела смысл. Если смысла нет, пусто. Поэтому коучи, психологи, консультанты, преподаватели, врачи, если у вас есть ваше любимое дело, и вы понимаете, что вы можете полезно быть другим людям, и вы боитесь начинать свое время, свое, свою работу в онлайн, вы проходили кучу тренингов, вы снова и снова ходите, учитесь и учитесь, вы сознаетесь в себе, что вам достаточно проработать, дать людям пользу из того, что вы знаете, и не учиться, потому что если вы без конца учитесь и не делаете, то, по сути, вы э, не то что прокрастинируете, вы сжигаете свою жизнь пустую. Вы сжигаете свою жизнь в пустую. Что нужно просто? Любой вид деятельности, который вы делаете, вы МЛМ-предприниматель, вы Врач, коуч, психолог, художник, фотограф, я не знаю, любая ваша деятельность, которая вам нравится, которой вы получаете удовольствие, которая людям дает пользу, вам деньги за это платят, или, или вы хотите, чтобы вам платили, значит, главное, что надо сделать, грамотно оформить свою продающую страничку. Это значит, что вам нужно сделать качественные фотографии, чтобы вы, человек к вам пришел, он видел, кто вы. Нет второго шанса для первого впечатления. Человек считывает за 3-5 секунд, кто он есть. Зашел и остался на вашей страничке или ушел. Там должен быть качественный, качественный набор фотографий. Написано, для кого вы помогаете и чем. У вас должна быть программа, кого вы помогаете. У вас должно быть, должна быть настроена реклама, чтобы люди к вам приходили. И не нужно вам сидеть сутками заниматься там поиском людей, писать им спам, приглашать их. Это тоже способ, но он не лучше, как по мне. Поэтому те люди, которые, по сути, были двоечниками троечниками, и не боялись, они не учились так много, Цукерберг, Илон Маск, Билл Гейтс, Королёв, я уже сказала, они побросали вузы и они пошли делать. Потому что когда мозг загружен, у человека не просто там комплекс неполноценности, мозг переполнен знаниями, и на действия в мозгу остается мало места. Часть мозга остается, у нас есть отвечающее за, за действия. И когда вы только учитесь и не делаете, та часть мозга, которая отвечает за действия, она атрофируется. Это так, чтобы вы понимали. Я вам как психофизиолог хочу сказать. На практике все проще. Вы заметили, что те люди, которые в вашем, в вашем классе, в вашем институте, где вы учились, троечники, двоечники, они быстрее продвинулись и достигли в этой жизни чего-то, чем те, кто которые были отличники, чем те, кто, которые были медалисты. Заметили? Потому что действия приводят к результату. Процессы действия люди получают результаты, делают выводы и идут дальше. Потому что чем умнее человек, который набирается много знаний, тем больше у него стратегий, и он путается, и он не знает. Что же делать тогда? Я не, не призываю к тому, что вы не учились. Учиться надо обязательно. А обязательно. Только учиться надо, когда у вас уже исчерпался э, инструмент, как именно. Если вы делаете, делаете, делаете, и старыми методами у вас не получается, значит, нужно делать новое и идти к тому, кто это знает, что вы получили новый результат. Соответственно, те люди, которые обучаются, им с одной стороны тяжело, а с другой стороны им лучше, потому что они спокойно могут выбрать ту стратегию, просчитать, продумать, и они могут грамотно, логично, толково, по-взрослому -по просчитать ту стратегию, которая вам будет помогать. Потому что у него больше выбора, он больше знаний. Но э, стратегию для делания. И когда вы выбрали нужную и правильную стратегию, определили, что вам нравится, за что вам платят деньги, а чего вы получаете кайф, тогда ставьте цель и лупите прям фигачи в эту цель. И никаких других сторону поворотов не должно быть. Попробовали, не получилось, слился, сижу снова умничай, наблюдая за другими, а жизнь пробегает. Поэтому у умных больше сомнений. А на самом деле умный человек, по-настоящему умный, ребят, Умный по-настоящему, не просто бедно умный, умный по-настоящему, выбирает направление и действует без сомнения. И там включается творчество, там включаются новые, новые направления, другие варианты включаются. И пофиг тебе, что там тебе еще посовывается, у тебя есть конкретная цель, и ты говоришь себе, когда планируешь свой день. Про планирование я расскажу, наверное, в другой день, я хочу вас перегружать. Потому что я знаю, что планирование – это тоже трудно. Мы пишем много и запутываемся, и падаем. В связи с этим расскажу про планирование, наверное, завтра. Так вот, когда вы поставили цель, когда вы определили, что для вас важно, когда вы знаете, что это вам полезно, это людям полезно, вам это нравится, вы кайфуете, людям это надо, поставили цель и фигачьте. Ребята, и просто идите до Месозойской эрик, как я часто шучу. Идите, пока нефть не пойдет. И делайте, и долбите. И если у вас не получается, это не значит, что... Не получается. Это значит, что вам нужно дальше идти. Потому что действия дают результаты. Не получается еще раз, еще раз, еще раз и уж если совсем много вы попробовали не делать, вот тогда идете и учитесь. А не просто учусь, потому что, потому что надо учиться. И человек хвастает тем, что у него куча дипломов, что у него образование. А результаты? Поэтому учимся для того, чтобы были результаты. Учимся, чтобы исследовать лучшую стратегию, которая эффективная. И если уж начали делать, то если боишься, не делай. А уж если делай, Делаешь, что не бойся. Есть такое выражение, мне нравится оно. Поэтому, для того, чтобы понять, какой результат у вас сегодня есть, вам нужно оглянуться и написать, опять же, на листе бумаги. Я вам сейчас даю, по сути, тренинг, коучинговую программу. А захотите вы это сделать или нет, вряд ли, конечно. Ну, не знаю. Если ваш сегодняшний результат вас радует или не радует, неважно. Если вам важно сегодня проанализировать что у вас, какой у вас сегодня результат, то вам нужно написать, а что вы делали, чтобы получить вот то, что вы сегодня имеете. Понимаете? Что вы делали такого? Какие ваши э, пошаговые алгоритмы каждый день вы делаете? Делали, чтобы пришли к тому, что вы сегодня есть. И тогда вы поймете, что чтобы получить новое, спасибо, Алена, Елена, ага. чтобы получить новое, вам, ребятушки мои дорогие, нужно делать новые шаги и фигачить, еще раз говорю, фигачить, только действия дают результаты. Поэтому, когда вы слушаете кого-то другого, пишите умные фразы, я знаю много эзотериков, нумерологов, очень интересных людей, но они сидят на попе ровно, они боятся делать, они боятся делать результаты у них, ну… Там где-то кого-то там проконсультируют. Пришла как-то женщина ко мне говорит, вот я там консультирую, у меня я целый день сижу там составляю целый график там, по-моему, по, по нумерологии или по астрологии. А сколько вы берете за свою работу? Она там назвала какую-то сумму. Я говорю, ты целый день сидишь, ты вкладываешь сюда время, силы, нервы, э, ты кучу потратила денег, чтобы вот получить это. Ты даешь такие хорошие прогнозы, и ты получаешь эти копейки? А я не знаю, где взять людей. Я говорю, приходи, я покажу, расскажу, научу. У меня нет таких денег. Ну, нет вопросов. Поэтому, если вы вкладываете в себя, то идите в ту работу, которая вас выведет на результат. Только коучинг, который практикующий человек, который уже прошел, сам прошел и знает это все, перелопатил через себя, он может вас вывести. Потому что эффективность действий – это ваши результаты сегодня. Дальше. Про планирование, про планирование. я, наверное, сделаю завтра отдельный тренинг, потому что это будет необычный материал, который я подготовила в новую программу «Коучин для коучей» и не только «Коучин для коучей», для всех людей, которые хотят продвинуться, выйти на следующий уровень жизни. Как планировать так, чтобы вы это делали? чтобы быть в состоянии соединения с собой, чтобы было состояние потока. Как сделать так, чтобы повседневные планы вы реализовали и вам это делать с удовольствием. Они нарисовали себе 15-20 дел, от которых, когда глянешь на них, то что становится, потому что их очень много. Так вот, как сделать так, чтобы вот это «хочу», «надо», чтобы из этого сделать Радостное достижение. Я когда сама это проработала, у меня прям результаты пошли невероятные. Поэтому делюсь, буду делиться с вами завтра на эфире в это же время. Сейчас у нас э, полвосьмого по Киеву. Э, Где-то в это время будет завтра эфир. Поэтому для того, чтобы создать поток, и вам было желание, чтобы вы себя не заставляли, чтобы вы себя не нагружали, чтобы вы себя на горло себе не давили, что вы не бегали от себя. Я завтра вам покажу, как нужно планировать так, чтобы вам это с удовольствием сбывалось и вам захотелось. Как сегодня вам применить те знания, которые я дала? Итак, написать на каждое свое желание, каждую свою мысль, каждую свою тревогу, расписать на отдельном листочке. Так эта техника называется «выгруз» мусора из головы. Сделайте эту практику, пожалуйста. Потом вторая практика, которую я вам сегодня дала. Напишите, что я люблю, что мне нравится, чего я кайф ловлю. Выберите оттуда, а что из этого, что я люблю, за что платят люди, нужно ли это людям. И почувствуйте, насколько добавится у вас сил и поймете нужно ли вам делать то, что вы делаете, или нет. А я на сегодня с вами буду закругляться и скажу так. Те, кто обучились чему-то, эзотерики, врачи, психологи, преподаватели, и хотят, и боятся, все очень просто. Подающая страничка, рекламные объявления, чат-бот, консультации, программа ваша. Взяли 2-3 человека, введите их до результата, и вам за это люди будут платить. Потому что люди устали. Спасибо большое за ваши смайлики instagram Инстаграм. Потому что люди устали, ребят, люди устали от количества немыслимых э, информационных потоков, от количества знаний, которые сегодня просто выливаются на головы тех, кто развивается. И мозги наши не для того существуют, чтобы мы это все просто лопатили. Научитесь отслеживать, убирать ненужное, конкретная цель, правильные планы и действовать. Но для этого нужно структурировать свои желания, цели, страхи и работать. И получать с помощью тех, кто уже умеет, кто захочет пойти на бесплатную консультацию, ссылочка в шапке профиля. А здесь в Фейсбуке будет и в Ютубе будет под этим видео. Поэтому... Перестаньте откладывать жизнь на завтра. Она такая короткая. Вы у себя один или вы у себя одна. Кто бы за вами кто бы вами не управлял, кто бы к, вас, к, вас, к вам бы не относился с точки зрения там, использования, остановите это. Будьте, верните себе себя. И если вы можете помогать другим людям, если вы в состоянии дать пользу другим, Перестаньте малодушничать. Прекращайте. Вы можете поставить себе цель, сказать себе зачем и дать больше пользы, особенно сегодня в это необычное, нестандартное для мира время. Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, лайфкоуч. Кто хочет на консультацию бесплатную, в шапке профиля и под этим видео. Пока-пока.